Меня зовут Сухова Валентина, я приехала из Подмосковья, работаю в семейном клубе, в небольшом есть языковые группы. Приехала на этот семинар, очень рада, что попала сюда. Однозначно не зря приехала. Сейчас, во-первых, замечательно подана информация о том, как необходимо давать грамматику от и до согласно методике Соболевой. Для меня было понятно, что ребенок набирает некий языковой материал, из которого потом он начинает вычленять правила при помощи, естественно, преподавателей, грамотно поданной информации, но не совсем было ясно, как, собственно, это происходит. После этого семинара все разложено по полочкам, теперь мне все понятно стало, и для меня огромный бонус то, как необходимо работать с художественной литературой. Спасибо огромное организаторам, лекторам, спасибо, я приеду еще однозначно.